Друзья, всем привет! Я решил записать это видео, так как ко мне очень много обращается людей из разных компаний и приглашают свои компании. И я хочу записать видео сейчас, делать сравнение компании TLC и компании APL. Так как ко мне много обращаются людей с APL компанией говорят, у нас лучший маркетинг план, у нас лучшие условия, пошли ко мне. У меня просто физически нету времени каждому человеку объяснять выгоды, преимущества, минусы маркетинг-плана. Я решил записать видео и сравнить просто две компании. Ничего плохого я не хочу сказать против компании APL. Никаких там... Специальных каких-то действий я не делаю, просто из-за того, что люди обращаются ко мне. В любой компании можно зарабатывать деньги и в APL, и в TLC, и в Oriflame, и в MV, и во всех компаниях. Но в одних компаниях платят за товарооборот больше. Делаешь продажу и зарабатываешь деньги. Подписываешь людей и зарабатываешь деньги. Строишь сети и зарабатываешь деньги. И именно сейчас мы вместе с вами возьмем и посчитаем. Берите э, ручки, листочки. Вы можете остановить это видео на паузу, просчитать, сравнить, задать вопросы. Вы после этого видео можете в комментариях написать свое мнение, обратиться мне в личку. Может быть, я где-то допустил ошибку и что-то неправильно сделал. Итак, давайте я включу вам экран. Вот экран вам включу. Экран, экран, экран. Где он у нас? И быстренько мы с вами все этот э, сделаем. Э, смотрите, э, у компании, давайте с APL начнем, у компании APL э, есть регистрация в компании, э, есть стартовые пакеты. По странам это все разбито. Но это вам для информации, вы многие знаете. И вот есть стартовые пакеты. Чтобы начать бизнес, человеку нужно стартовать с какого-то пакета. Вот есть 100 уе, есть 200 уе есть 400 600 тысяч, 300 и вот групповой бинарный бонус и мы сейчас на сравнении возьмем два пакета разных компаний и сравним смотрите я взял всю информацию вот из интернета вот стартовый групповой бонус взял примеры компании пел что вот стартовал на 200 уе 600 уе 3000 уе и общаясь с партнерами АПЕЛ, я понял, что многие стартуют 600 УЕ. Взял пример этот, взял пример этот. То есть, если вы стартуете 600 УЕ и подписываете одного слева, второго справа 600 УЕ, вы зарабатываете 270 евро. И эту работу вы можете повторять неограниченное количество раз. Итак, давайте пишем. Вот есть Разбираем стартовый и групповой бонус, бинарный Потому что они, э, вмест, ну, они заложены в пакете, в продукции на старте и идут и комиссионные деньги лично, и в бинар. Итак, давайте, APL. Э, важно э, записать, что в APL одна условная единица, так как я живу в Украине, равняется 25 гривен. Это для расчета. Э, Берем мы пакет, который 600 уе, средний 600 уе, он дает, получается, у нас 240 пиви, 240 пиви, и деньгами от человеку пиви, баллы, уе, вообще непонятно. Я понял из маркетинг-панапел, что компания выплачивает 10% от 600 уе да, в бинар. Вот в групповой бонус. И как простому человеку все это распознать? Как я сделал? Первое. Стартовал человек, вот пришел человек в компанию «Опел», старт в бизнесе, у него 600 условных единиц. Средний возьмем пакет. Потом он имеет возможность перейти на больший пакет и так далее. Мы об этом тоже поговорим. 600 уе, что это в деньгах, чтобы люди понимали? 25 гривен по Украине считаем. Это 15 тысяч гривен человек вложил в продукт, естественно, входит в продукт. Дальше. Что нужно сделать? Вот человек зарегистрировался, и вам нужно подписать одного человека. Мы сделаем на примере, все выполняют такую точную работу. Подписать одного человека влево на 600 тоже уе как и вы зашли все люди повторяют выплата вот тут чистыми деньгами 600 ну, от 600 уе считаем то есть вы получаете 17 с половиной процента так как вы на этом статусе 600 и зарабатываете 105 условных единиц дальше вы подписываете второго человека Подписать нужно вот сюда второго. То есть вы же зашли на 600 и ваши два человека на 600 УЕ. На 600 уе. И вы зарабатываете 17,5%. То есть 105 уе. Эту работу вы можете выполнять неограниченное количество раз. По стартовому бонусу вы будете получать 17%. Если пакет больше, там 3000 уе, то процент будет 20% увеличиться. Больше там, ну, в, вот в старте на 2,5% больше. Мы взяли средний пакет, то есть 105 уем. И что вы еще получите? То есть старт, дальше подписали вы два человека. И третье, по групповому бонусу, групповой, кроме тех денег, что вы заработали за подписание, групповой бонус, составит вот 10 процентов 60 от 600 уе у вас один слева один справа на 60 УЕ, да вы получите 10 процентов с меньшей ветки там вот есть вот эти 60 УЕ, да может быть что-то я неправильно трактую но сам смысл такой 60 уе итог давайте подведем что мы получили Итого, мы заработали 105 уе плюс 105 УЕ, 105 уе плюс 60 уе. Итого мы заработали 170 условных единиц. Что такое условные единицы? Человеку очень тяжело все разобраться но я зашел в интернет я взял информацию и довожу до вашего ведома так смотрите у нас доход доход составил 170 уе а в украине мы помним что это 25 гривен умножаем на 25 гривен и это у нас получится 6750 гривен заработает человек, который подписал двоих. Товарооборот, какой мы сделали в компанию. Мы подписались и вот подписали одного на 600 УЕ и второго да, на 600 УЕ. То есть мы два человека подписали по 600 УЕ. То есть мы в компанию сделали 1200 это товароборот, умножаем на 25 гривен и составит это 30 тысяч гривен. Делали товарот. Теперь мы берем доход. Как я считаю, доход за эту работу, которую сделал. Мне компания выплала, выплатила 6700 50 гривен я разделяю на товарооборот который сделал 30 тысяч гривен и у меня получилось что мне компания выплатила 22 с половиной процента вот давайте эту цифру зафиксируем 22 с половиной процента и какой бы товарооборот я не делал в компании вот Стартовый и групповой бонус, а групповой бонус, он получается только от первичных заказов, идет в бинар, да? вот эти 60-е. Если я сделаю товарооборот, например, товарооборот на 100 тысяч долларов по этим двум доходам, стартовый и групповой, я получу 22%. Вот условно. То есть я заработаю 22%. 1500 долларов. Все это реально компания выплачивает, можно зарабатывать деньги. Переходим в компанию TLC. У компании TLC тоже есть маркетинг-план, который тоже можно взять в интернете. У нас вот есть бонус розничных продаж, бонус за старт. Смотрите, это все можно прочитать в интернете. Например, человек покупает продукцию за 50 долларов продукт, это 40 QV. Есть цена продукции 50 долларов, 55, 60 долларов. Но вот э, средняя цена где-то 55 долларов. Что чай, что витамины. там 40 QV. И 50% комиссионных от баллов получается от QV 20 долларов. И идет в бинар. Если маленький пакет, то 25%. Если средний большой пакет 50% от QV идет вверх в бинар. И вот он бинарный бонус. Можно здесь почитать, взять сделать скрин и все это дело посмотреть. Дальше мы будем с вами разбирать. Давайте CV, QV, как это все влияет на кошелек человека, чтобы это было все проще понятно. Я взял пакет TLC. Если здесь мы 600 взяли средний, то в TLC я взял пакет... давайте Пак 25, есть пак 5, пак 10, пак 20, пак 25, пак 50. Можно пак 100 сделать, взять вот этих 4 пакета, например, по 25. То есть в, при регистрации можно выбрать любое количество, минимум это на 40 UV. Но я взял, по чтобы по сумме приблизительно подходил, это средний пакет, пак 25. Его стоимость 275 долларов. Э, он э, дает объем 200 QV. Вот для людей вот эти QV, CV, это, QV это как PV. <laughs> В APL, э, смотрите, человек, который подписывает людей, и мы сейчас разберем, э, он зарабатывает и комиссионные от старта, и... Групповой в бинар тоже зарабатывает. Смотрите, в TLC, когда человек подписывает, он получает 50% от вот этих QV, получает 100 долларов комиссионных. И второй бонус, это в бинар поднимается 50% от тоже от этих 200 QV, то есть получит 100 CV. И теперь давайте эту формулу, ну я понимаю, что люди будут смотреть и с APL, и с TLC, и другие компании, и для них понять это ну, очень тяжело. Давайте распишем. Старт в бизнесе. Я стартую с пакета 275 долларов. Ну одинаково, чтобы я и мои люди. Но в TLC даже можно не обязательно 275 долларов. Вот эти виды дохода включаются, все виды дохода от 100 долларов. Мне не нужно на 600 Е покупать, потому что если ты вопил на 600 меньше, чем на 600 купишь, то ты проценты совершенно другие будешь покупать, получать, не 17%. А в Тилсе нет, это не влияет. То есть можно стартануть за 100 долларов, либо за 275 просто входит количество продукции на эту сумму, и все. Больше ничего. Это мы тоже будем разбирать. Итак, я стартанул за 100 долларов. Вот я за 100 долларов. И э, моя задача подписать одного человека влево, второго вправо. Для начала, чтобы квалифицироваться на вот эти все бинарные виды групповые доходы, в АПЛ тоже такая же ситуация. Нужно подписать одного слева, второго справа. Вот я подписываю человека на 275 долларов. Смотрите, хотя я с меньшего стартовал пакета. Смотрим на табличку, на табличку которую выше я вот написал, вот на, вот на эту по расчетам, как рассчитываются. Я подписываю, смотрите, подписал человека, подписал человека на 275 долларов в одну сторону, в любую. Я получаю от 200 QV, то, что вот объем 200 QV, я получаю 50%, то есть я зарабатываю 100 долларов. 100 долларов и ко мне поднимается еще, вот смотрите, за одно действие подписал человека по старту я получаю 100 долларов, и плюс мне в бинар в левую сторону поднимается 107 баллов. То есть, смотрите, это мы старт пишем, и плюс еще поднимается мне в бинар, вот, в бинар, по групповому бонусу в бинар поднимается от 200 QV 50% процентов тоже. Это будет 100 CV. Вот я красеньким пометил. Подписываем второго человека. Я подписываю, подписал человека тоже на 275 долларов. Вот вправо, например. Что я зарабатываю? Я зарабатываю, опять же, от 200 вот этих QV, я получаю 50% и зарабатываю 100 долларов. И неограниченное количество раз я буду получать всегда 50% от QV, от баллов в зависимости от пакета. Но на пакете 275, он дает 200 QV, 50% мы получаем и комиссионных, и бинар. То есть и в бинар от этого человека, в бинар поднимается у нас от 200 QV, поднимается 50 процентов, это 100 CV. 100 CV, кратеньким, давайте помечу Что с этого, да простому человеку? Говорит, ну и что, что 100 CV, 100 CV, 100 долларов, это понятно. вот И мы считаем третий вот, групповой, как по-апиэлловски, и у нас это или бинар, бинар. Когда у меня 100 CV слева есть и 100 CV справа, в этом ранге, стартовав с минимального пакета 100 долларов, я получаю 10% с меньшей ветки. То есть мне начисляется 100 баллов слева, 100 баллов справа, 10% это 10 долларов. Баллы списываются и переходят на следующую неделю, уже баллы ну, обнуляются. Точно как и в APL с меньшей ветки списываются, например, там 600 справа списываются 600 и там, где стало сильной ветки, там баллы списываются, переходят, они не зарабатывают, переходят на следующей неделе. Давайте подведем итог. Итого я заработал 100 долларов, 100 долларов и 110 долларов. Я заработал 110 долларов за эту работу. Давайте 110 по курсу 37 сегодняшний курс такой я заработал 7700 гривен можете сразу сравнивать доход вот здесь было в компании ПЛ 6750 в компании ТЛС я заработал 7700 гривен то есть больше Идем дальше. Какой я сделал товарооборот? Товароборот в компанию TLC я подписал два человека, которые купили по 275 долларов пакеты с продуктом. То есть мы сделали 550 долларов товароборот умножить на 37, это будет 20 тысяч 350 гривен. Вот смотрите, товарооборот мы сделали меньше. Видите? Здесь мы сделали товарооборот вот, 30 тысяч. И компания выплатила только 6 тысяч за эту работу. А здесь я сделал 20 тысяч. То есть на 10 тысяч меньше. Но получил больше. И чтобы посчитать вот доход, давайте берем доход мой. 7700 гривен делим на 20350 гривен товарооборот, который мы сделали. И получается 38%. Внимание, друзья, смотрите, за ту же самую работу... Э, вот, ну, здесь я пакет 15 тысяч, да, стартовали, а здесь 275, но пакет, ну, немного меньше получается. 10 тысяч, но неважно, Есть больше, меньше пакетов. В компании TLC мы всегда зарабатываем 38%. Всегда маленький пакет, большой. Стартовали мы с маленького пакета, либо с большого. Если я сделаю товарооборот по этим двум доходам, вот товарооборот 100 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, мне компания выплатит 38% процентов то есть я заработаю 38 тысяч долларов без ограничений смотрите товарооборот в компании пел вы делаете 100 тысяч вам компания выплачивает только 22% 25 тысяч здесь 38% процентов то есть по этим двум доходам гораздо выше выплаты вы можете сравнить подставить любые пакеты все это сравнить стартовый групповой бинарный бонус вот так выплачивается теперь переходим мы к структурному бонусу к лидерскому бонусу к клиентскому бонусу и все тоже посчитаем все сравним